де факт то, продакшн, але медиа, медиа, В основе песни лежат реальные прототипы. Ага. Uh -huh. uh -huh. В школе с первого класса он слабый сын Руси Она, дочка вказа, рассказ как сказка Мотив Чеке на русский Мораль всей басни такова, что не прикажешь чувством Чти старый обычай закон суровых гор Там, где не принимают своих старых чужаков Дочери будут продолжать род своих отцов Пола старых традиций приобреса кусаков И мама говорила с грустью Сына, зачем ты на свою голову взял знаешь, что мы с отцом против, так что делать, че хочешь Отец добавил, не хватало в нашем доме ногти Душа болит и плачет, а сердце точит. Другой отец, но все самое, втирал дочи Ведь эти русские суки пили нас в горящих точках Резали наших братьев, наших хороших. Короче, доча, не плачь и не беречь старшим Все решено, будешь от одного из наших Доча, запомни, сохрани чистоту нашей породы Дочь, будь гордой, не позорь имя а нашего рода У любви нет нации, нет предрассудков Одна душа, одно сердце, одни чувства Делят людей законы, традиции, обычаи Любовь дает понять, что между нами нет различий У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 она хотела немного просто женского счастья Но так боялась осквернить честь отца и братьев Моя родная, мы сами часть нашего рая Давай дойдем до горизонта до самого края Задемся вечно вечную пасулу и с горая Там, где тысячи свобода, налят коронов и правил Кровь кипит Затей опасно горячее сердце отвечает Я согласна, и я забуду за крови гордости и чести Лишь для того, чтобы всегда быть собой вместе И под покровом ночи прочь из чего дома Все по плечу и не почем, этим твоим влюбленным с утра В семьях истерика, крики, поиски, ссоры, море злоба Время прошло и вскоре пришло письмо дочери. Письмо из дома знакомым подчинкам Пару строчек пишет мать Молодец, твой смертельно болен И он уже давно смирит своей любовью И напоследок хочет видеть точку На мгновение Получить благословение Боль за отца в то же время душу совесть не мучит. Теперь мы будем вместе, нас ничто не разлучит Скучались тучи, даже небо плачет в этот вечер Они летели, любви навстречу, судьбе навстречу Обнимем родителей, низко поклонимся в ноги Дадим им клятву любви и веры в радость и в горе Но честь семьи не идет в сравнении с любовью За обороченные обычаи обычно платят кровью Теперь на двух разных кладбищах два на гроб, один на мусульманском, другой на православном. Одна цель, нет предрассудков Одна душа, одно сердце Одни чувства, делят людей Законы, традиции, обычаи Любовь дает понять, что между нами нет различий Это история, легенда, сказка или притча Мораль все басни Любовь это общий обычай Любовь это общий обычай Любовь это общий обычай